всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня в моем видео я вам расскажу и покажу свою дуранту видео будет из двух частей так как одна дуранта у меня находится дома и вторая от нее отросток у мужа на работе и как раз то вот этот отросток весь весь весь в цвету Сейчас отправимся к мужу на работу, я вам покажу цветущую Дуранту, а потом вернемся сюда, и я вам покажу и расскажу, как я ухаживаю за Дурантой и покажу свою большую Дуранту. Я специально приехала к мужу в офис, показать я ему давала отросток от своей Дуранты, ну, конечно же, я за ним ухаживала, пересаживала ее, обрезала, и вот посмотрите результат. Свою-то дома я часто стригу, поэтому я ей не даю заложить бутон, я ее формирую на штамбе. А эту я реже подстригала, и вот в один прекрасный день она расцвела. Конечно, цветет обильно, у нее просто немерено вот здесь, посмотрите, сколько много еще новых бутонов. Очень прям, ну, классное растение. Она, конечно, всех порадовала в офисе, потому что она же капризуля, что-то ей не понравится, то листья желтеет, то скидывает, то вянет, а тут такая красоточка потом стала, и все сейчас ходят и любуются. Даже не цветоводы, просто здесь офисные работники, вот они, если видят, они прям спрашивают, ну что это за растение, первый раз видел, такая красота вообще. Ну да, действительно, цветение у нее шикарное, вообще шикарное, даже вот она со всех сторон такая красотка, хочется вам показать тоже. Представляю, моя на штамбе, зацветет, тоже будет очень зрелищно смотреться. Но цветение у нее будет продолжительное, так как у нее образуются еще и новые бутончики. Стоит она на окне. Ну, здесь западная сторона, солнца, я могу сказать, не очень-то много. Ну и полив ее поливают по мере пересыхания все я наказала как ее поливать и в принципе вот результат и результат просто шикарный укореняется легко я укореняла вообще просто в воде можно конечно и в тепличке будут сразу посадить в общем растение такое ну я могу сказать неприхотливое главное подобрать место чтобы солнышко обязательно попадало немного. Сильно солнце она не любит. Но Вот у меня вторая стоит, моя, которая на штамбе, она вообще на улице стоит. Сейчас я вам попозже ее покажу обязательно. У нее падает солнце а, утром. Ну, в принципе, все хорошо. Вчера ее дождиком помыла. То есть она такая у меня уличная. Листья, конечно, крупнее у нее. И, соответственно, я думаю, и цветочки у нее могут быть и покрупнее. Ну, хотя она у меня цвела, но мне кажется, покрупнее будет. И продолжим. Вот моя большая дуранта. Мамочка той дуранты, которая вся-вся-вся в цвету. Ну, я уже говорила, что я ту дуранту обрезала, ну, наверное, раза три. Подстригала ее. А вот эту Дуранту я, конечно, стригу беспощадно. И причем она заново и заново отрастает. Она у меня стоит на штамбе. Вот у нее стволик такой. В принципе, она стоит самостоятельно. Но из-за ветра, она же на улице у меня, я ей поставила палочку такую бамбуковую. Находится она у меня в керамическом кашпо. В общем, она у меня такая уже взросленькая. Вырастила я ее сама. С маленького отростка, кстати. И вот такая вот. Но ну, вот эти ветки я уже не обрезаю. Буду ждать цветения. Должна она зацвести. Будет тоже зрелище, наверное, очень красивое. Потому что эта Дуранта большая. Стоит она у меня на восточной стороне. С утра здесь где-то до 11, наверное, солнце. И потом такой хороший дневной свет. То есть хорошо ей тут. По соседству с Плюмерией. Плюмерия у меня обрастать стала наконец-то. Листья красивые, лезут зеленые. Вот такой уголок. Ну, за одним пробегусь вот уголочек люблю здесь пить кофе или чай ну про укоренение я вам говорила что она укореняется очень легко можно в водичке можно в землю и в тепличку поставить то есть без разницы дает корни так и так очень хорошо поливаю я ее по мере пересыхания грунта наполовину ну, в летний период, конечно, грунт пересыхает чаще, и полив, конечно, по чуть-чуть я ее поливаю. Ну, по ней даже видно, когда она пить хочет, она листочки немножко так, как бы, у нее вянут слегка. Ну, до такого я ее редко, конечно, довожу, Ну, пытаюсь так подливать, когда жарко, особенно если за 30, вот у нас сейчас неделю обещают, 30-31 градус тепла. Конечно, в это время полив почаще получается. Каждое утро, наверное, по чуть-чуть поливаю. Грунт использую универсальный, добавляю разрыхлители туда. Но ну, в этом году подсыпала я ей немножко перегнойчика добавила конского. Ну, перегной у меня такой уже перегнивший хорошо. И сразу скажу, ничем не пахнет, потому что меня в комментариях спрашивали, что наверное пахнет, ничем абсолютно не пахнет и конечно же она любит удобрения удобрения для цветущих растений можно любое, я использую фертика люкс, которая в порошке идет и чуть-чуть на кончике чайной ложечки развожу в теплой водичке на литр воды и поливаю ну, получается раз в 10 дней. Ну, у Дуранта у нас тропическое растение, и, конечно же, она любит, когда ее дождик мочит. Вчера у нас ливень такой был, как раз я ее маленько вынесла, ее-то хорошо и дождик помыла. А так, если, допустим, солнце когда не падает, я ее опрыскиваю. Ну, вот так иногда, часто я это не делаю. Мне это растение нравится, оно необычное и очень красиво цветет. Вы видели, да? Маленький такой кустик и весь такой усыпанный вот такой вот сиреневыми такими цветочками красивыми. Могу рекомендовать иметь такое растение у себя в коллекции, в своей оранжереи, дома, в квартире. И о вредителях. Конечно, ее любят вредители. Ее любит белокрылка. Паутинный клещ. Ну, белокрылку я, если, допустим, вижу, да, сразу развожу актару препарат и опрыскиваю ее. В зимнее время, могу сказать, когда растение ослаблено, когда не хватает солнечного света, и вот тогда начинают потихонечку нападать какие-то вредители. В этом случае главное вовремя заметить, и принять меры. Когда она у меня зацветет, я обязательно сниму видео и поделюсь с вами своей красотой. Зрелище, конечно, будет, наверное, вообще очень красиво. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. Увидимся в следующем видео.